Всем привет! Это шоу-программа «Бегущая сотня». Спонсор нашей шоу-программы «Кафе Академия Вкуса». Хотите вкусно покушать и провести время? Приходите в развлекательный центр «Островок». Будем вам задавать один вопрос, за который вы получите 100 рублей. Итак, побежали. Это программа "Бегущая сотня". Ответ на один вопрос. Кто в честь кого основан э, город Губкинский? Имя, фамилия, имя, отчество. М -м, Губкин. Больше не знаю, к сожалению. Ну, имя, отчество. М -м, не знаю. Привет, бальчишки и девчонки. Здравствуйте. Это «Бегущая сотня». Э -э скажите нам, пожалуйста, кто, в честь кого основан город Губкинский? Имя фамилию, имя, имя, фамилию, отчество. Знаешь, что в честь Губкина? Кого не знаю. Ими, отчество. Имя отчество не знаю. Имя отчество. Не знаю. Есть звонок другу. Звоните. Знаешь, что это? Брослому человеку звоните. Так, <свист> да, сейчас. Просто... Не умеет пользоваться интернетом. <свист> <свист> <свист> <свист> ага, ну ладно, спасибо. Ну хорошо. Иван Михайлович. Правильно, получайте 100 рублей. Здравствуйте. Это программа Бегущая Сотня. За правильный ответ получаете 100 рублей. Скажите пожалуйста, в каком году наш город получил свой статус как город? 86? Нет. Ой, твоё 87? Нет. Нет. Основание было наверное Есть звонок с другу, можете позвонить. Звоните. Да нет. Не знаю, не можете, да? нет. Ну тогда мы пошли дальше. Да, Привет, девушка. Скажите, пожалуйста, один вопрос вы получаете 100 рублей, если правильно ответите. Скажите, пожалуйста, в каком году наш город Кухнинский получил свой статус как город? А, года три назад, нет? Нет. Стоп. Как я город. подскажу, да, 1990. А, как город. Стоп. 1990. Пятый, я не знаю. К сожалению, нет. У вас есть звонок друга? Будете воспользоваться этим? А, Позвоните. Денег нет. Ладно. <св> К сожалению, нет. <св> Здравствуйте. Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Скажите, пожалуйста, в каком году наш город Губкинский получил свой статус? Как город? Не помню. Подсказка 1990 2008. Нет. Есть звонок другу. Позвоните. Нет. <г� в> ну, к сожалению, вы не получаете 100 рублей. Здравствуйте, молодые люди. Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получайте 100 рублей бесплатно. Что вот. Скажите, скажите, пожалуйста, <годка в> Нет. скажите, пожалуйста, в каком году наш город получил свой статус как город? По-моему, 80 Есть подсказка 1990 первый. Нет. Нет. Есть звонок другу. Будете звонить? А, а кому я попал? Хорошо, люди, помогайте. Олег, в каком? В каком году был, э, наш город получил свой статус как город? Город а, 26, да? Шестой, пятый, наверное. Так. 4 четвертый, или пятый, как? По-моему, пятый или шестой. По-моему, шестой или пятый. Девушка, правильно. Девушка выиграла. Держите. Да. Так, мы Поздравляем вас. Это программа Бегущая сотня. Скажите, пожалуйста, один вопрос. Вы получаете 100 рублей? Ответите, получаете 100 рублей. Скажите, пожалуйста, любит ли белый медведь мед? Нет. Есть звонок к другу. Будете звонить? Нет. Ну, к сожалению, неправильно. Это программа «Бегущая сотня». Скажите, пожалуйста, белый медведь любит мед? Два ответа всего лишь? Да. Да? Вы получаете 100 рублей. Держите на мороженое. Спасибо. Привет. Это программа «Бегущая сотня». Ответь на один вопрос и получить 100 рублей. Скажи, пожалуйста, для чего зебре нужны полосы? Чтобы не палиться. То есть, для чего это? чтобы не палиться, чтобы ее не видели люди. Кто они? Правильно, ну, Для маскировки. Да. Вы получаете 100 рублей. Держите. Чуть серьезно? Да. да. Все нормально. Это программа «Бегущая сотня». Вы получаете за правильный ответ 100 рублей. Понял. Понял. Здравствуйте, девушка. Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Скажите, пожалуйста, были ли у Иисуса сестры? Я думаю, нет. Есть звонок другу? Вы позвоните? Нет. Yes. Почему? Шанс заработать 100 рублей? Нет. Yeah. Ну а как бы некому сейчас звонить, все заняты. Хорошо. Здравствуйте, женщина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это программа «Бегущая сотня», скажите, пожалуйста, были ли у Иисуса сестры? Нет, у него были братья. А сестры не было? Насколько я помню, нет. Вы уверены? Ну, не уверена, но помню так вроде бы. Ну, к сожалению, вы не получаете 100 рублей, это неправильный ответ. Ой, Были сестры и братья? Да. да. Ответ, да, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, мне дома спрашивают тебя. Ходить чаще в воскресную школу. Это программа бегущая сотня». Скажите, пожалуйста, как называется стайка рыб? Одним словом. Когда птицы летят? Я не знаю. Когда птички летят. Как они называются? Так же и рыбки. С головы вылетел. К сожалению, вы не получаете 100 рублей. Привет! Это программа «Бегущая сотня». Ответь на один вопрос и получи 100 рублей. За правильный ответ вы получаете 100 рублей. Хорошо? Итак, куда летом э, улетают снегири? Это летом? Да. Понятия не имею. Ну, можно позвонить другу. Или спросить у друга. Куда улетаются миллилеты? Никуда. Вы правильно ответили. Они действительно никуда не улетают. Это птицы скрытные и оседлые. Получаете 100 рублей. А, спонсор нашей программы Академия Вкуса. Можете сказать спасибо Академии Вкуса за предоставленные деньги. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Привет. Это программа «Бегущая сотня». Ответь на один вопрос и получи 100 рублей. Итак, скажи, пожалуйста, были ли у Иисуса сестры? Да или нет? Да. Да? Молодец, ты получаешь 100 рублей. Спасибо. Не за что. Здравствуйте, девушка. Это программа «Бегущая сотня». За правильный ответ вы получаете 100 рублей. Скажите, пожалуйста, какая часть света самая высокая? Ну, Урал где находится? Сибирь. Сибирь. <смех> ну? Подсказка на букву А. Аляска. Нет, ну что? <смех> <смех> Нет. Есть звонок другу или у друга еще раз спросить? Не знаете? Не знаете? Ну, к сожалению, вы не получаете 100 рублей. Привет! Привет. Это программа «Бегущая сотня». Ответь на один вопрос и получи 100 рублей. Итак, скажи, пожалуйста, какая часть света самая высокая? Самая высокая часть света? Да. На букву А. Ази. Отлично, ты получаешь 100 рублей. Ты получаешь 100 рублей от Академии Вкуса. Кафе находится в Среднем Украине. Можешь сходить покушать, выпить чая. Удачи. Спасибо. Здравствуйте. Это программа «Бегущая сотня». Скажите, пожалуйста, один вопрос, и вы получаете 100 рублей бесплатно. Ответьте нам, пожалуйста, как называется стайкеры? Косяк. Вот стойте, пожалуйста. Возьмите 100 рублей, пожалуйста. Возьмите 100 рублей. Возьмите. Возьмите. Не-не-не, Держите, вы не можете отказаться. Возьмите. Я могу. Возьмите 100 рублей. Ну что же, у нас есть люди, которые отказываются. Ну что же поделать. Мы идем дальше. Здравствуйте. Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Скажите, пожалуйста, как называется стайка рыб? Одним словом. Стадо? Э -э -э нет. Еще одна попыточка. Птички летают тоже таким способом. Головей сам сапогу как... а, Быстрее, быстрее, быстрее, <свот> быстрее. <свот> Ну, мы побежали дальше что-то. <свот> Привет, парни. Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получайте 100 рублей. Итак, скажите, пожалуйста, как называется стайка рыб? Одним словом. Птички летают таким же способом. Не знаю. На букву К. Не Это же не сложно. Школьная программа. Да, <свист> <свист> не знаю. Не знаю. К сожалению, вы не получаете 100 рублей. Удачи вам! Не Подкадываемся незаметно. Сейчас зададим вопрос, он испугается, не убежит. Мужчина, это программа «Бегущая сотня». За правильный ответ вы получаете денежку. Скажите, пожалуйста, как называется стайка рыб? Одним словом. Стайка рыб? Кучка? Нет. Птички так летают. Кучка, да? Не кучка. Костяка. Правильно, вы получаете 100 рублей. Держите. Спасибо. Мужчина, здравствуйте. Это, старый, видит, да? здравствуйте, это программа "Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получаете 100 рублей. сегодня а тысячи. Скажите, пожалуйста, кто такой ихтиолог? Ихтиолог. Что он, что он изучает? Вот атмосферу нашу. М -м, к сожалению, нет. Природу. Вы можете позвонить другу. Сейчас, брошу все дела и другую звонить. Буду. Природа связана, ну что? Ихтиолог. Ну, чтоб заражения не было, там, К сожалению, нет. И Было бы тысячи, Это программа «Бегущая сотня». Проходите сюда. Что «Бегущая»? «Бегущая сотня». За правильный ответ вы получаете денежку, сто рублей. Скажите, пожалуйста, кто такой эхтеолог и чем он занимается, что он изучает? Кто? Эхтеолог. Эхтеолог? Не знаю. Не знаете? Девушка, здравствуйте! Это программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос и получайте 100 рублей. Скажите, пожалуйста, кто такой ихтеолог и чем он занимается? Ихтеолог? А я могу? Позвонить другу может. Друг не поможет, я думаю. Ихтеолог, наверное, придумал ихтеоловую мать. не знаю. Оригинальный ответ. На самом деле он чем-то занимается, что-то изучает. Массаж делает, Нет, нет. Это массажист. Филолог. Не знаю, может это с растениями связано. А, к сожалению, нет. Нет. Жалко. Вы можете позвонить другому. Да я занимаюсь, что друг не могу. Позвоните. Позвоните, Изучает круглородных рыб. Где? Где? Изучает? Ну, раздел зоологии. А где изучают конкретно, где эти рыбы водятся? Да, где нибудь Ну, Индонезия. Нет, где именно? Ну, во мы они плавают-то? А рыбы. это, ну, море плаваешь или... К... Вот, рыбы. правильно, правильно. Получаете 100 рублей. Спасибо. Сходите, попейте кофе. Вот, удачи вам. Спасибо. Спасибо всем, кто участвовал в нашей программе. Но ну, мы побежали дальше. Здравствуйте. Это программа ⁇ Бегущая сотня ⁇ Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. О, почти так. бесплатно, да? Почти бесплатно. Скажите, пожалуйста, может ли человек посидеть мгновенно, да или нет? Да? К сожалению, нет. К сожалению, человек не может посидеть просто так. Для того, чтобы посидеть, нужно долгая пигментация волос. Вы получаете 100 рублей. Здравствуйте. Это программа ⁇ Бегущая сотня ⁇ За правильный ответ вы получаете 100 рублей. Скажите, пожалуйста, может ли человек посидеть мгновенно, да или нет? А? Э, к сожалению, нет. Вы можете позвонить другу. Хотите воспользоваться такой сукой? Позвоните, спросите. Бывали же сук. <свеч> Вроде бы как. <свеч> Не знаю, сейчас. Как... Человек может посидеть мгновенно или нет? человек может. <свеч> Нужен ответ «да» или «нет»? Нужен ответ «да» или «нет»? <свеч> Я тоже так сказал. К сожалению, нет. Здравствуйте! Burning. Это программа Бегущая Сотня. Ответьте правильно на один вопрос, вы получите 100 рублей. Скажите, пожалуйста, может ли человек посетить мгновенно, да или нет? Да. <m> mm -hmm. Нет. Вы можете позвонить другу. Будете звонить? Нет. <competences> <slhake> Здравствуйте. Это программа Бегущая Сотня. За правильный ответ вы получаете 100 рублей. Практически бесплатно. <m -m <-méger> <in jail> вы ответите на простой вопрос. Может ли человек посидеть мгновенно, да или нет? нет. Правильный ответ. Вы получаете 100 рублей. Держите. не на мороженое. Понял. не на мороженое. Спасибо всем, кто участвовал в нашей программе. Удачи в следующей программе. Ну, а я устал, немного проголодался. Пойду поем в кафе Академия Вкусов. Ваш лимит закончился.